это пусть так идет рука вот мы уже ее размяли холодно согрели не надо что-то на руках итак дамы и господа переходим к сету номер один это мы сделали, да, растирание. Теперь сет номер два, это вибрации. Как вы помните, в этом массаже вибрации, они включаются везде. И когда мы луками, и руками будем, и ногами делать, и локтями, и коленями. По идее, вообще, вот мы начали с чего? Вот с этого покачивания, да? И желательно, если вы дойдете вот до такой филигранности, что во время всей процедуры массажа, да, вот это раскачивание останется, это будет вообще прям великолепно. То есть, вот вы делаете приемчик, видите, он, она продолжает раскачиваться. Я работаю с лопаткой, она там продолжает раскачиваться. Видите, я работаю с лоптями, а таз, видите, раскачивается постоянно. Я что бы ни делал, видите, таз, значит, расслаблена, все хорошо. Значит, да. да, значит, расслаблена, и она все больше и больше расслабляется. Вот, и теперь, ну, давайте прям... Идти тут начинается высшая математика, внимательно. <свят> uh, у нас будут плоские координаты, декартовые координаты и цилиндрические координаты, чтобы вы разбирались. Плоские – это uh, плоскость стола, да? uh, Воздействие идет на реберно-поперечные отростки, это вот эти вот. Вот они, да? В основном на них. Uh -huh. Uh -huh. Uh, змейка, прием, прием тряска осины. Прием змейка, это мы захватываем пару витебронную мышцу. Ну, сначала потренируйтесь из классики двойной кольцевой захват, Это Когда вот, вот так мы берем ткань да, мышечную и вот туда-сюда ее разминаем. А, то есть, у вас большой палец должен идти против всех пальцев против порожной руки. Видите, к ним у -у -у -у. по очереди вот так, по очереди он туда по очереди идет. А здесь просто локально вдоль вот этой мышцы. Берем, с того места, место она начинается, и вот ее, ну, такой колбаску, вот такой змейкой должна вот идти, извиваться как бы, да? А качание, видите, осталось в тазу. Качание мы еще добавляем запястьем вот этой руки, которая задняя от головы. Вот, раскачали, взяли. И вот видите чтобы сохранять ее. Сохранять расслабление. Да, да? вот Ставим. видите, я ее раскачиваю. видите, раскачиваю. Дошли. Тряска осины – это единственное упражнение. Я вам говорил, даже мы как бы от бедра стараемся работать. Угу. И даже когда вот трем, тоже добавляем бедра, чтобы корпус у нас отдыхал. Плечи не напрягались. Это единственное движение, которое делается наоборот, от пальцев рук. Потренируйтесь, вот так в прямые руки сделайте, да, и потрясите так, чтобы не было видно пальцев. Чтобы они прямо в одну линию смешались. Если э, сейчас у нас будет неделя тренировки, домашнее задание вам, выйдите в парк, найдите осину или там березку какую-нибудь, с таким стволом примерно, да, и попробуйте его вот так вот раскачать, этот стол. да, чтобы от него ссыпались либо листья, сейчас зима, либо снег там посыпался. Да? Mm -hmm. Если он посыпется, то будет вам большой плюс. Вот, прямо от кестца берем. Сходим мимо остистых вот сюда, на вот эти рябличные сочинения. И растрясаем их. Вот в плоскости стола получается. Видите, мелкая такая тряска. Но с давлением. Чтобы было давление, рука остается прямая. Можно, конечно, и так трясти, но у вас устанет плечо, устанет локоть uh -huh. с прямой рукой. Uh -huh. Я как бы делал, вот видите, шаг вперед, чтобы давить. Вот я отсюда начал, шаг вперед, и я давлю. Такие необычные ощущения, да? Uh -huh. Чувствуешь, да? А, следующий прием. Мы добавляем третью координату, получается 3D. Декартовые координаты, техника, каблучки, также воздействие на реберно-поперечное сочленение. Значит, вот эффект должен быть такой, как будто вот, вот по так отбиваем, да, uh -huh. Только мы делаем локтем. Для этого мы локтем запястьем. Для этого мы вторую руку добавляем, чтобы был толчок такой острее. Плавающие ребры пропускаем uh -huh. по почкам, вот так просто обозначаем, а дальше начинаем уже прям в тело входить. Uh -huh. Вот даже щелкаем. Слышала, да? Да, да. То есть давление... Вперед по 40 градусов и вниз по 40 градусов. Да? Вот. Амплитуду можете менять. Например, тут побыстрее, тут вот помедленнее. Да? Или, например, вот почувствуешь, что что-то выпирает. Прямо уже посильнее. И добавляем качание головой. Прям вот, чтобы прям был толчок. Раз. Вот прошли. Уже да, уже будет хруст. И третье. Цилиндрические координаты. Соответственно. R. Это радиус, да? Ротация идет вдоль оси. Ось формирует наш позвоночник. Тут три в одном. Одно упражнение, которое состоит из трех частей. Выжимка плюс тест большим пальцем и подбитие астистых отростков. Значит, большой палец, он очень чувствительный, подушечка, да? От астистых сходим сюда и паравиатевральные мышцы тоже как бы двигаем. И вот внутри. Вот там прощупываем. И смотрим, где какая проблемка. Где-то там позвонок повернут, где-то может быть какой-то мышечный тяж такой прям натянутый, да. Угу. Где-то бугорок, где-то наоборот, фазенка может быть, да. Пощупали, может, человеку сказать, о, у тебя вот тут проблемка. Ну, что-то на модель попала слишком здоровая. Да? Да. Все более-менее ровно. Выжимка, это мы помним, да, с утяжелением. Идем вот так вот, обращайте внимание на большой палец, и подбитие остистых отростков, вот, то что выпирает, это не позвоночник, да, это остистые отростки, до позвоночника. некоторые говорят, я тебе позвоночник пощупал. Нет, позвоночник в глубине, до него еще там сантиметров пять, через все ткани добираться, мы туда не доберемся. А вот они должны быть как бы на одной линии, вот так вот, да? Ну, скорее, как у Буратино вот он такой да, вот, вот они все в разнобой вот так стоят И мы, как бы, должны в каждый попасть И стараться выровнять На самом деле, это просто мы подготавливаем Выровнять не получится Подготавливаем к дальнейшим манипуляциям Упираемся И кто терпит, можно вот так упереться Кто не терпит, можно помягче Но Мы вдоль идем, да? Рядом с, ними. рядом с ними да Либо вот так То есть выбирайте, как вам удобно держать палец да Чтобы не было человеку больно Если больно, вот Просто давление на сам палец, вот мы, раз, раз, раз, ну, у них. А, выбирайте, Терпишь что это так нормально? Угу. Если не терпит, да, развернись вот так вот бочком, так помягче будет. Если, если вообще терпит, то прям можно вот так вот внедриться и вот так вот подбивать. От самого низа? Да, а да, от самого низа. Начинаем от самого низа и второй рукой э, мы под, э, подкручиваем, то есть ось делаем, обращение по оси. Тут удобно видите за ребра прям откручиваем. Вторая рука утяжеление идет не на ладонь, а на большой палец. Вот, терпимо, да? Mm -hmm. Это наша... И всегда спрашивайте, терпит, не терпит, да? Всегда спра э спрашивайте. И это наше первое глубокое внедрение в мышцы. может мы дали подсознанию mm -hmm. понять, что дальше будем работать еще глубже. Мы переходим на кулачковые техники, но об этом... Секреты я вам расскажу учу. в следующем сети. Mm -hmm. Сети номер три, кулачковые техники. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алав Гудвин, великий популяризатор и технологий на всем русско пространстве интернета. Yes.